Восход зимы Очень хочется жить Но приспешники тьмы Злом окутали лес Если хочешь, молись Но никто не сбежит Не отдав им всю ненависть Наших сердец проститься с ветром I'll be there. Здравствуйте!